Всем привет! Это видео о том, как настроить OpenVPN сервер на Windows и сконфигурировать OpenVPN клиента, а также как организовать с его помощью канала между удаленными офисами. Бывает, что необходимо построить связь между удаленными компьютерами без лишних затрат на оборудование и ПО. В этом поможет такая бесплатная и известная программа, как OpenVPN – свободная реализация технологий виртуальной частной сети VPN.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 Нам нужно обеспечить им возможность видеть друг друга в сети, через интернет, а также иметь возможность пользоваться расшаренными папками и файлами. Приступаем к настройке. Скачиваем OpenVPN с официального сайта в соответствии с разрядностью системы. Ссылку на официальный сайт OpenVPN оставляю в описании. Запускаем установку. На третьем шаге активируем неактивные пункты. Остальные пункты оставляем по умолчанию. В процессе установки в систему инсталируется виртуальный сетевой адаптер tab Windows Adapter V9 и соответственно драйвер к нему. Этому интерфейсу программа OpenVPN как раз и будет назначать IP-адрес и маску виртуальной сети OpenVPN. Переименуем его в сервер VPN. В дальнейшем я именно так назову OpenVPN сервер, который создам на этом компьютере. После этого запускаем командную строку от имени администратора. Все способы, как сделать это, описаны в отдельном видео на нашем канале. Можете посмотреть. Ссылка в описании. Переходим в папку, куда установили OpenVPN с помощью команды CD. Запускаем initconfig.bat. В результате в папке C Program Files OpenVPN Появится файл vars.bat Если расширения файлов на вашем ПК не отображаются, включите их отображение, так будет удобнее. О том, как сделать это, также есть видео, при желании смотрите по ссылке в описании. Открываем его в блокноте или с помощью Notepad++. Данный пакетный файл будет задавать переменные для сеанса генерации сертификатов. В той части, что касается организации и расположения заполняем своими данными. Но их можно и не заполнять, так как в дальнейшем их все равно можно будет изменить. Да и на работу OpenVPN сервера ваши данные никак не повлияют. Эти данные сугубо информативные. Снова переходим в командную строку, которая запущена от имени администратора, и выполняем следующие команды: cd -c Program files OpenVPN Easy RSA. VARS CleanAll в ответ должно написать два раза скопировано файлов 1. Значит все нормально. build.dh создаст ключ Даффи Хоффмана Если в результате данной команды вы увидите ошибку OpenSSL не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом, то сделайте следующее. Перейдите в Свойства системы • Через панель управления Система или кликну правой кнопкой мыши на значке этот компьютер дополнительные параметры системы дополнительно переменные среды в разделе переменные среды пользователя кликните на параметре пас и нажмите изменить в открывшемся окне нажмите кнопку обзор и укажите путь к папке с установленной программой OpenVPN bin ОК okay. Окей, okay. OK После этого заново откройте командную строку от имени администратора и снова поочередно выполните все описанные выше команды. Команда build dh должна выполниться. В результате у нас в папке easyRSA case появится файл dh 4096 После этого продолжаем вводить команды в следующем порядке. build.ca Создаст основной сертификат. Будут заданы вопросы. Здесь можно изменить уже указанные раньше в файле wars.bat параметры страны, региона и города, название сервера и так далее. Меняем, если нужно изменить. Если нет, нажимаем Enter. После этого у нас в папке EasyRSA Case появятся два файла: k.crt и k.key. Build case server server VPN, где сервер VPN это название нашего VPN сервера. Опять таки будут вопросы. Жмем Enter. Когда увидим два вопроса. Sign the certificate и one out of one certificate request certified commit. Жмем yes. В результате у нас в папке из RSA case появятся файлы сервер VPN CRT сервер VPN CSR сервер VPN K. Сертификаты для сервера созданы. Приступаем к формированию клиентских ключей. Build Key Client VPN, где клиент VPN – имя нашего клиента. Так мы создаем сертификат клиента. Жмем Enter. Но при вопросе command Name, Your Name or Your Service Host Name нужно ввести имя клиента. В нашем случае это клиент VPN. В конце также два раза Yes. В результате у нас в папке EasyRSA Case появятся файлы client.vpn.crt, client.vpn.csr и client.vpn.key. Для каждого клиента создается новый сертификат, только с другим именем, например, vpn 1 И также указывать его в Common Name. Теперь генерируем ключ tag.key для аутентификации пакетов. Для этого выполняем команду openVPN, ginkai, secret, case, В результате в папке easyRSA case появится файл, takkai. С ключами закончили. Теперь приступим к созданию конфигурационного файла сервера и клиента. В папке на диске C, Program Files, OpenVPN, Config, создаем текстовый документ serverVPN.ovPN. Это будет конфиг сервера и вводим в нем следующий текст. Я уже заранее подготовил файл сервера. Давайте разберем его. DevNote Server vpn Имя сетевого адаптера нашего OpenVPN сервера. Параметр не обязательный, но удобно, чтобы знать, к какому серверу относятся данный конфигурационный файл. Mode сервер. Режим работы сервера. Порт 12345 Это порт, за которым зафиксирован IP-адрес нашего компьютера сервера, так как он расположен за роутером. О том, как осуществить проброс порта, я уже детально показывал в другом ролике. Ссылка на него будет в описании. Как зарезервировать за компьютером IP-адрес тоже есть видео. Ссылка в описании. Prota TCP4 сервер. Протокол передачи данных. DevTune режим туннелирования. TLS-сервер криптографический протокол передачи. tls AUS – Путь к ключу токей. Проверьте, у вас он может быть другим. Для сервера после пути к ключу ставим 0, а для клиента 1. Обратите внимание, что в OpenVPN путь обязательно указывается через два слэша. А если в нем есть название папок с нескольких слов через пробел, как program files, то этот путь берется в кавычки. Тун ToonMTU Экстра, MSS Fix ⁇ это размер пакета. Пути к ключам ⁇ KCRT, сервер CRT, сервер dh 4096 -PAM. Сервер 10 10 10 0 255 255 255 0 это тот диапазон адресов, который выделяется для VPN-сети, может быть произвольным. Клиент to клиент. Разрешаем клиентам видеть друг друга. Keep Alive 10 120. Так называемое время жизни неактивной сессии. Cipher AS 128 CBC. Выбор криптографического шифра. Comp Iza. Установка сжатия данных в туннеле. PersistKey и PersistToon позволяют не перечитывать данные ключа и туннеля при разрыве соединения. ClientConfigDIR. Это путь к конфигурационному файлу клиента на сервере. Его мы еще создадим. Verb3. Уровень режима отладки. ROAD Delay 5. Время создания и применения маршрута. В данном случае 5 секунд. Route метод exa метод внесения данных о маршрутах push эта команда передает знания клиенту о подсети сервера поэтому 192.168.0.0 это указание на подсеть сервера Road – даем видимость серверу сети и адресов клиента поэтому 192.168.182.0 это указание на подсеть клиента все сохраняем и пробуем запустить сервер Кликаем на рабочем столе по ярлыку OpenVPN GUI или запускаем файл OpenVPN GUI EXE. В панели задач появится значок OpenVPN. Кликаем по нему правой кнопкой мыши и выбираем подключиться. Если через несколько секунд он загорелся зеленым, значит все хорошо. Сервер запущен. Если нет, тогда смотрим лог в папке на диске C, Пользователи, Имя пользователя. OpenVPN, сервер В случае возникновения ошибки, она будет описана именно в этом файле. И ее можно будет исправить. В нашем случае, как видим, сервер удачно запущен. Дальше. В папке config создаем файл без расширения и называем его точно так, как клиента. Клиент VPN. Открываем его блокнотом и пишем следующее. И в config push. 10, 10, 105 10, 10, 10, 6. Так мы даем клиенту IP 10, 10, 10, 10 или 6. Могут быть и другими. IROAT 192, 168, 182, 0. 255, 255, 255, 0. Сообщаем серверу, что за клиентом сеть 192, 168, 182, 0. Disable. Если раскомментировать данную строку, то клиент будет отключен. Это на тот случай, если нужно данного клиента отключить от сервера, в то время как остальные будут работать. Все, сохраняем. Теперь переходим к компьютеру клиента. На компьютере клиента также устанавливаем OpenVPN. Все галочки можно не отмечать. Копируем из папки Компьютера-сервера на диске C Program Files OpenVPN Easy RCA Case следующие файлы k.crt, Client VPN CRT, Client VPN K, K, И переносим их на компьютер с OpenVPN клиентом в папку на диске C Program Files OpenVPN Config. В этой же папке создаем файл клиент OpenVPN, в который прописываем следующие команды. Я уже также создал данный файл, поэтому давайте его рассмотрим. Remote 176 122 115 66. Это адрес компьютера сервера, к которому мы подключаемся. Клиент. Говорим, чтобы клиент забирал информацию о маршрутизации сервера порт 12345 это порт для работы OpenVPN протокол TCP 4 клиент указываем по какому протоколу работает OpenVPN DevToon – тип интерфейса TLS клиент криптографический протокол передачи TLS aus путь к ключу такей проверьте у вас он может быть другим для сервера после пути к ключу ставим 0 а для клиента 1 remote cert TLS сервер Защита. Тун МТУ, Тун МТУ Экстра, МС Фикс это размер пакета, пути к ключам KCRT, клиент VPN CRT, клиент VPN K, Cypher AS128 CBC, выбор криптографического шифра, комп Иза, установка сжатия данных в туннеле. PersistKey и PersistTune позволяют не перечитывать данные ключа и туннеля при разрыве соединения. Verb 3 – уровень режима отладки Mute 20 – количество повторяющихся сообщений Все, сохраняем. Теперь, для того, чтобы пинг шел по внутренним адресам наших сервера и клиента, нужно включить службу маршрутизации удаленного доступа. Для этого запускаем редактор реестра. В нем открываем ветку реестра hk-local-machine-system-current-control-set-services-tcp-ip-parameters. Находим параметр p-enable-router и меняем его значение на единицу. Не забываем перезагрузить машину, чтобы настройки вступили в силу. Это нужно сделать на обоих компьютерах – сервера и клиента. Дальше. Настраиваем фаерволы и антивирусы на клиенте и на сервере для беспрепятственного прохождения пакетов. Описывать как это сделать я не буду, потому что все зависит от установленных антивирусов и фаерволов. После всего этого запускаем наш сервер. Запускаем OpenVPN GUI или сервер OpenVPN. Сервер запустился. После того, как он подключился, запускаем OpenVPN на клиенте. На клиентском компьютере запускаем OpenVPN GUI или клиент OpenVPN. Если подключились нормально, значит, пробуем проверить связь. Для этого в командной строке набираем Ping и присвоенный адрес клиента или сервера, смотря откуда проверять. Если пинг проходит, значит все настроено верно. Теперь пробуем перейти к расшаренным папкам. Сначала сервера на клиент. Как видим, доступ есть. Теперь с клиента на сервер. Доступ также есть. Вот и все. Как видим VPN подключение с помощью OpenVPN создано. Компьютеры могут подключаться в двух направлениях. Ставьте лайки, и подписывайтесь на канал Hetman Software. Задавайте интересующие вопросы в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.